Игра Майами, насколько они раскрыли свой потенциал. Ну, вообще тяжело сказать, есть ли у этой команды потолок. Пока в этой команде играет Уэйд, пока в этой команде играет Леброн Джеймс, пока в этой команде играет Крис Бош, эта команда всегда может прибавить, всегда может на каком-то коротком отрезке матча или на все дистанции показывать великолепный баскетбол, доминирующий, атлетичный, скоростной и выигрывать матч и серии. Мы это видимо. Конкретно, если говорить об серии с Индианой, то мне кажется, что потенциал в Майами был использован процентов на 70-80, не больше. Не для этого мы ждали год и смотрели на турнирную таблицу Востока, где Индиана была выше Майами и должна была получить преимущество своего поля. Она его получила. Мы не увидели той запредельной самодачи, борьбы, которой можно было ждать от Индианы. Это раз. Второе – Майами полностью перекрыла кислород большим Индианы. Ну, три, три из четырех матчей точно выигранных Майами прошли за явным преимуществом этой команды. Чего не хватило Индианы? Как я уже говорил, плохое движение мяча, отсутствие каких-то комбинаций с двоечек с большими, плохая атака с периметра. Все это привело к тому, что Майами довольно уверенно выиграла эту серию. Даже в учетом того, что в одном матче был выключен полностью Леброн Джеймс, даже в том, это было в пятом матче, даже в этой игре практически до самых финальных секунд в Майами был шанс зацепиться и закончить серию 4-1. Но этого не произошло, на шестом матче все стало на свои места. Мы увидели очередной разгром от Майами, и эта команда идет в финал. Ну, от Индіана я ж дав больше. Вітіскоп спортивне відео.